Ваша задача находить в вашей касте человека. То есть это самая, наверное, простая и важная рекомендация. Потому что если вы находите по касте ниже человека, вы будете испытывать с ним дискомфорт из-за того, что он как-то тормозит, тупит. Если находите по касте выше, будете испытывать дискомфорт от того, что он постоянно... Что-то там вот вперед, воюет, его нету, постоянно какие-то новые цели. То есть для вас может вызывать дискомфорт излишняя его активность, излишнее саморазвитие. Ну все типа там. Я уезжаю на неделю куда-то. Куда ты едешь? Да, еду в Тибет там, или в Алтай или еще куда-нибудь еду. Почему ты едешь? Меня зовут высшие силы. Понятно, есть. Если женщина сама такая вот, скажем так, ведьма, да, для нее может быть это и прикольно, поехали с тобой. Ну, а если она, например, торговец или земледелец, и даже, даже для воина это будет вызывать напряжение, когда мужчина чрезмерно там куда-то вылетает. Но я вам скажу так, что все мужчины, которые вам нравятся, помогут вам активировать и свою силу, и красоту. Даже если они пока ниже. То есть это как определенный опыт отработки, определенная отдача долгов.